Привет! Чтобы проверить коды ответа, альт-атрибуты и размеры изображений на страницах любого сайта, можно использовать на пик Чтобы запустить такую проверку, достаточно ввести адрес сайта и нажать на кнопку Старт. Как только программа закончит сканирование и анализ полученных результатов, на боковой панели вы увидите список найденных ошибок. Например, изображение без атрибута Alt или максимальный размер изображений. Нажмите на любую из них, чтобы открыть список страниц, где была найдена эта ошибка. Для детального изучения найденных изображений, откройте отчет по ним в программе, правая кнопка мыши по любой ячейке, текущая таблица, изображение. Тут будет показано, где используется этот файл, с каким альтом и как выглядит ссылка в исходном коде. Чтобы найти биты изображения, откройте на боковой панели вкладку «Сводка» в отчетах, выберите тип документов «Изображение», и примените этот фильтр как сегмент. Если на вкладке ошибки увидите пункты 400 или 500 коды, это и есть битые изображение. А если увидите ошибку максимальный размер изображений, значит на страницах есть картинки больше 100 килобайт. Они могут долго открываться, если у посетителей будет слабый интернет, лучше сожмите их с помощью Tiny PNG или подобных сервисов. Также можно посмотреть отчет по изображениям для каждой страницы отдельно и выгрузить, нажав кнопку «Экспорт», чтобы поделиться затем с коллегами или клиентами, а в меню экспорта можно в два клика получить отчет по изображениям с пустым атрибутом «Alt».